Всем привет. Black Book Wolfenstein 3D. Это была молния. Короче, всем привет еще раз. Представляю вашему вниманию мой, так сказать, перевод на интересной книги, которая называется Black Book 3D. Ну ее перевести можно как, наверное, записная книжка. Или черновик, что-то типа такого, но точно не черная книга. Вот, книга о игровом движке Wolfenstein 3D. О том, как он там создавался, с какими трудностями сталкивались разработчики, о архитектуре тех компьютеров, тех времен и все такое. Книга довольно-таки интересная. На фоне, как вы уже, наверное, видите, будет, собственно говоря, эта игра. Wolfenstein 3D. Вот. Периодически будут появляться картинки, и я буду обращать на них ваше внимание. Так вот, что бы хотелось еще сказать перед чтением. Просьба обязательно подписаться, лайкнуть репостнуть это видео, а еще лучше э, оформить спонсорскую подписку. Это все помогает продвигаться видео и, соответственно, помогает мне э, оставаться замотивированным и э, создавать интересные ролики. Вот. Ну, хватит болтовни, начнем. Игровой движок Wolfenstein 3D. Автор Fabian Санглар. Эту книгу вы также можете найти в бумажном варианте на Амазонах и прочих зонах. Вот. Вступление. За последние 10 лет я писал статьи, объясняющие внутреннее устройство игровых движков. Все началось еще в 1999 году, когда я скачал недавно открытый исходный код Quake. И сразу же э, открыл его в Visual Studio 6.0. После нескольких дней борьбы с ним, я удалил Quake SRC-директорию, обескураженный и неспособный хоть что-то понять. Несколько лет спустя, я натолкнулся на легендарную книгу Graphics Programming Black Book Майкла Абраша. Его заметки объясняли общую картину движка Quake. Также он подробно описал известную Binary Space Partition System, Potentially Visible Set и их техники сжатия. После этого, зная, что ожидать, я вернулся к исходникам Quake и глубоко в нем разобрался. Я думал, что много других программистов будут похожи на меня, пытаясь разобраться в коде Quake. Но обязательно будут так же, как и я, обескуражены и неспособными понять кажущуюся сложность. Поэтому я начал писать обзоры исходного кода и загружать их на мой сайт. На протяжении многих лет я писал, написал больше 50 статей, выбирая такие легендарные книги э, и игры, как Doom, Quake или Out of This World. Я открывал движок, изучал его подсистемы и общую архитектуру. Потом рисовал карту, которая, как я надеялся, вызывала интерес и вдохновляла других предприимчивых программистов. Э, делиться моими знаниями было полезным опытом. Мало того, что отзывы были положительны, но ну и объяснение, объяснение чего-либо в простой форме – это отличный способ убедиться в том, что кто-то усвоит тему. Это значительно улучшило два моих навыка. Навык воспринимать большой объем кода и навык общения. Я научился полагаться на картинки и как результат в этой книге сотни картинок. Эти навыки оказались бесценными в моей карьере, которая в конечном итоге привела меня к работе в Google над Android. В конце концов я решил поднять свои статьи на новый уровень. И придумал эту книгу, которая охватывает одну из трех ключевых комбинаций оборудования и игровых движков 90-х годов. Итак, какие же там были комбинации? Ну первое, Wolfenstein 3D, 1992 год. И процессор Intel i386, он же Intel 80386. Вторая комбинация, какая у нас? Doom, 1993 года. И процессор Intel i486DX2, он же Intel 80486. Ну и третье, Quake, 1996 года. И процессор Intel Pentium. Вам может показаться пустой тратой времени читать о старых игровых движках для уже умерших компьютеров, компиляторов, операционных систем. Но это не так. Это несет огромную пользу. Они не только полны хитрых трюков, они также напоминают нам о тех ограничениях, которые приходилось преодолевать программистам прошлого. Они напоминают нам о духе, который требовался тогда для того, чтобы достичь новых границ. Ничего особо не изменилось. В наши дни мы можем иметь э, дело с гигабайтами, со специальными аппаратными ускорителями, с многоядерными процессорами, но дух необходимый для того, чтобы двигаться вперед, остается прежним. Тем, кто борется сегодня, имейте в виду, вы не одни. Другие боролись раньше. Некоторые обрели популярность, некоторые обрели счастье. Но, по большому счету, мы все принадлежим семье людей, которые закатывают рукава и тяжелым трудом пытаются сделать некоторые вещи лучше. Куда бы это ни привело, гордитесь своим трудом. Гордитесь своей страстью и продолжайте искать то, что нужно делать. Итак, глава первая. Введение. Wolfenstein 3D, выпущенный 5 мая, в 1992 году создал новый жанр, который стал называться FPS, First Person Shooter, или шутер от первого лица. Игровой дизайн, основанный на движке, который, требовал, который обеспечивал красивую 256-цветную графику, скорость, высокую частоту кадров, умный искусственный интеллект, четкие звуковые эффекты и привлекательную музыку был повсеместно признан. В течение года было продано более 100 тысяч копий, что принесло славу и немного состояния команде, которая его делала. Игроки не остановились на том, чтобы просто пройти игру. Движимые желанием изменить игру и делать своих персонажей и свои карты, они начали исследовать игру и переделывать ее. В течение нескольких месяцев форматы файлов с ресурсами были хорошо известны. И дополнения в виде модов были выпущены с измененной графикой, звуковыми эффектами, музыкой и картами. Тем не менее, ядро игры, 3D-движок и секреты его скорости по большей части оставались неизвестными. Это держалось в секрете по очевидным причинам. Мощный игровой движок очень важен для игровой компании. С помощью мощного, мощного движка компания может быть на 1-2 шага впереди от конкурентов. Ну это понятное дело. Он позволяет э, поддерживать технологическое преимущество и делать игры лучше, тем самым получая больше прибыли. Однако, несколько людей внутри ID Software не были с этим согласны. Вместо того, чтобы согласиться со здравым смыслом, э, они хотели полностью открыть код игры, для того, чтобы поддерживать энтузиазм у игроков. После долгих внутренних дебатов ID Software сделал немыслимое... 21 июля 1995 года они открыли общий доступ к исходному коду движка, загрузив zip-архив с ним плюс инструкции, как его собрать. Программирование это не игра, в которой нет победителя. Обучая чему-то коллегу-программиста, вы не отнимаете это у себя. Я рад поделиться тем, чем могу, потому что я занимаюсь этим из любви к программированию. Это цитата Джона Кармака, программиста, который, собственно говоря, и э, участвовал в создании этой игры. Открытие исходного кода игрового движка сделало гораздо больше, чем просто позволило программистам в нем покопаться. Это событие имело два непредвиденных последствия. Во-первых, это позволило существовать программному обеспечению достаточно долго, даже после исчезновения компьютеров под которой оно было написано, и операционных систем. Имея доступ к исходникам движка, программисты могли поддерживать и переносить движок на новые архитектуры и операционные системы. Спустя 20 лет после выхода в Wolfenstein 3D, вы все еще можете в нее играть на компьютерах с разными процессорами, памятью и буферами кадров. Во-вторых, было создано окно во времени, которое возвращало нас назад в 1991 год. Рассмотрев сложные игровые движки Quake 3 и Doom 3, я думал, что просто бегло пробегусь по движку Wolfenstein 3D с его простотой рай... райкестинг-технологией. Когда же я заглянул поглубже, что-то поразило меня, и я не мог остановиться. Чем больше я читал, тем больше понимал, что конечный компьютер, а именно IBM PC, был предназначен для офисной работы, а не для игр. Он предназначался для обработки целых чисел и отображения статических изображений, для обработки текстов и электронных таблиц. То, что ID Software сделал в 1991 году, было не просто программирование машины. Они переосмыслили инструмент, который был создан для выполнения офисной работы и превратили его в лучшую игровую платформу в мире. Но для чего нужно было проходить столько трудностей? В конце концов, если бы, если вы были игровой компанией и вы хотели делать игры, вы имели специальные консоли, специально сконструированные для этих задач. Genesis, Super NES и Neo Geo имели спрайтовые движки, которые, несмотря на такие ограничения, как размер и количество, позволяли перемещать что-то на экране просто обновляя его координаты X и Y. Они могли легко генерировать плавную анимацию со скоростью 60 кадров в секунду, имели контроллеры, аудиосистему для звука и музыки и были однородны. Если вы все еще действительно хотели использовать персональный компьютер для игры, почему бы не использовать Amiga 500, который имел специальный набор сопроцессоров, которые предназначались для работы с анимацией. Причина в двух словах. Буфер кадров. Та игра, которую хотела создать ID Software, не могла быть сделана с помощью спрайтового движка или трюков из Купер. Купер это прозвище мощного сопроцессора Amiga, который позволял выполнять операции на уровне э, горизонтальной синхронизации. Они хотели потрясти игровой мир, э, предоставив захватывающую игру в трех измерениях. Для этого им нужно было нарисовать весь экран пиксель за пикселем в буфере кадров. Перед тем, как он бу будет отправлен на монитор для отрисовки. Чтобы нарисовать все эти пиксели, им нужен был мощный процессор. А персональный компьютер превосходил любую консоль на рынке. Никакая мига, даже со специальными сопроцессорами не могла соперничать с персональным компьютером в плане чистой вычислительной мощности. Итак, смотрите на картинку. На этой картинке вы видите сравнение производственных мощностей консолей и персонального компьютера. Amiga 500, Genesis и Neo Geo имели процессоры Motorola 68300, работающие соответственно на частотах 7 и 16 МГц, 7 и 6 МГц и 12 МГц. Super NES использовал процессор... VDC 65816, который представляет собой 8,16-битную версию 6502, работающий на частоте 3,58 МГц. Единица измерения здесь MIPS. Один MIPS равен 1 миллиону инструкций в секунду. Как вы видите, персональный компьютер на базе процессора 386DX имеет большой отрыв. С этим быстрым процессором и 256-килобайтным буфером кадров персональный компьютер 1991 года а, поначалу выглядел многообещающе. Однако было три, казалось бы, невозможных препятствия, которые нужно было преодолеть. Первое. Видеосистема, называемая VGA, не могла удвоить буфер. Невозможно было иметь плавную анимацию без уродливых артефактов, называемых слезами на экране. Второе, второе препятствие. Центральный процессор мог выполнять только целочисленные операции, но для 3D вычисления требовались дробные операции. И третье препятствие. Динамик персонального компьютера, звуковое устройство по умолчанию, мог воспроизводить а, только прямоугольные волны, приводящие к набору звуковых сигналов, которые очень и очень сильно раздражали. Кроме этих трех основных блокирующих, препятствий было еще больше других проблем. Режим адресации ОЗУ был сегментированным, что приводило к сложной и подверженной ошибкам арифметики указателей. Проблема с пикселями в ГА. При переносе буфера кадра на экран он растягивался по вертикали. Аудиосистема была фрагментирована. Компьютер в времени мог адресовать только 1 мегабайт оперативной памяти. Чтобы выйти за эти рамки, требовалось войти в фрагментированную экосистему драйверов. Ну и скорость работы шины и операции ввода-вывода с виртуальной памятью была очень медленная. Было почти невозможным делать 3D вычисления, да и так, чтобы обеспечивать 70 кадров в секунду. В целом, этот IBM PC, то есть персональный компьютер, был создан для того, чтобы выполнять скучную работу. Но многие во всем мире не признали этого. И возились с аппаратным обеспечением, чтобы добиться неожиданных результатов. Как они это сделали, будет описано как раз в этой книге. И я решил разделить эту книгу на три главы. Глава вторая. Оборудование. Пять компонентов персонального компьютера с 1991 года. Глава 3 Команда. Люди, раздвигающие границы. Глава 4. Программное обеспечение. Движок игры Wolfenstein 3D. Показав сначала аппаратное ограничение, я надеюсь, что программисты оценят программное обеспечение и то, как оно преодолевает препятствия. Иногда превращая ограничение в преимущество. Название Wolfenstein 3D было вдохновлено названием игры Apple II 1990, 1981 года Castle Wolfenstein от Сайлоса у Орнера. Мы назвали игру Wolfenstein 3D, потому что у оригинального замка Wolfenstein было продолжение под названием Beyond Castle Wolfenstein. И номер был 2. Наша версия замка Wolfenstein была бы под номером 3. И это было бы в 3D. Мы использовали ту же систему именования, которая применялась у катакомб, Катаком 2 э, и Катаком 3D. Джон Ромеро. Первоначально команда полагала, что они не смогут использовать название Вольфенштейн из-за проблем с товарным знаком. Они придумали несколько возможных названий, но в конечном итоге смогли найти женщину в Балтиморе, штат Мэриленд, которая владела торговой маркой Вольфенштейн и купила ее у нее в 1992 году за 5000 долларов. Ну, вот и все. Вступление окончено. Ждите следующих видео. Еще раз вам напоминаю, Подписывайтесь, делитесь этим видео, лайкайте и все такое. Если это все будет, у видео будет много лайков, то соответственно я буду продолжать работу над этой книгой и над другими не менее интересными. Ну а теперь точно все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.